Поликлиника «Целитель». Квалифицированная медицинская помощь взрослым и детям. Здесь, в уютной обстановке, при отсутствии очередей, вы сможете пройти диагностическое обследование на современном оборудовании. К вашим услугам ведущие специалисты с опытом работы. У нас действует постоянная акция, бесплатный прием и консультация врачей. А также скидки на обследование 20%. Здоровье обитель. Это «Целитель». Наш адрес улица Энгельса, 47 З. Телефон 63-54-38.